Ну скажите нам пару слов, коллега. Как ваши дела? Дела отлично. Да, но ну мы еще не видели, почему у вас дела отлично. От давайте. всем покажем. Да, найду, давайте, да đá, вот, смотрите, что мы тут делаем. Ага. Да это пока хорошо. А дай переступить? Чуть позже. Как хочу это чуть позже. Ты уже адаптировался, у тебя все хорошо переступить переступить варечка помоги нам пожалуйста быть добра нам нужно запечатлеть этот момент да на вдохе на... полетели Хорошо! Да, Передай привет, наши Привет! Привет, Обномовся Uh -huh. Я думала, что